Ребят, привет! Ну, мы опять уходим в океан, уходим а, в очень долгий переход из а, середины Тихого океана до Владивостока. Скорее всего, останавливаться по дороге нигде не получится, потому что все-таки все до сих пор закрыто на ковид. Вот. Но мы подготовились, а, закупили всю провизию, заправились топливом, а, запчасти тоже есть, вот, и двигаемся вперед. А, новости от нас можно будет смотреть на вкладке «Сообщество», вот здесь, на нашем YouTube-канале, там будем стараться регулярно, несколько раз в неделю, выкладывать последние новости. Ну и, собственно, впереди у нас почти два с половиной месяца безостановочного перехода. Последняя часть пути будет самая сложная. Сколько вода у нас тысяч миль? Семь тысяч миль, но хорошо, что с попутным ветром. Нас будут очень поддерживать ваши комментарии, которые вы будете писать под постами и в YouTube-сообществе, YouTube и в других социальных сетях. И спасибо вам большое, что вы с нами. До встречи во Владивостоке! И следите за нами не только во вкладке сообщества, но и на нашем сайте travel.family.com Будут публиковаться репортажи, и там будет ссылка в конце каждого поста. Мы ее прикрепляем на вкладку маршрут с нашего сайта. Там пишется трек от компании Iridium 360. У нас есть прекрасный спутниковый трекер Rockstar, который каждые 2-4 часа фиксирует наше местоположение точкой в пространстве. И вот эта линия вся будет Видна на вкладке маршрут в реальном времени. Поэтому заходите, смотрите и будем пересекать океан вместе. Ну и, собственно, как обычно, у вас все получится. Кто если не вы? Да. Всего хорошего. Всем пока. Миру, мир. И пусть все будет хорошо, гармонично, любви вам, дорогие. Счастья, единение, грубы. И все плохое, пусть обходит вас, нас всех сторонах.